Ребят, всем привет! С вами Верн компания Фордс Life, И сегодня специально для компании Market записываем очередной обзор рынка криптовалют обзора. Значит, что у нас по текущей ситуации по битку? Ребятки, сейчас мы стоим ниже 29 тысяч. Думаю, что все-таки произойдет пробой этого уровня и мы пойдем на 32. Возможно, какой-то произойдет откат, но мы видим, что в последнее время цена поджимается наверх. Да, постоянные хвосты снизу поджимают и после такой длительной консолидации, такого сбора позиций, почему так цена долго здесь стоит, можно посмотреть просто на большей таймфрейме и мы видим, что с этой зоны это экстремальная точка так называемая, то есть разворота э, тренда имеется в виду, видите, резкие развороты были в этой зоне и тут очень большое количество заявок стоит. Во-первых, люди, которые брали здесь, они пересидели это все падение, они хотят выйти в ноль. Плюс есть шортисты, да, и есть те, которые брали, например, здесь или здесь и хотят продать в плюс выйти. Поэтому длительная такая сборка здесь идет позиции. То есть кто-то покупает, кто-то продает, кто-то шортит, кто-то открывает позицию, ну кто-то, может, лонги берет. Возможно, какое-то еще будет снижение, но я думаю, что все-таки мы должны пройти. То есть очень сильно стоит после такого движения, видите, нет отката. Скорее всего, будет продолжение дальше. Но возможно, что после какого-то там пробоя еще одного, мы сходим в зону 25. Вот это тоже возможный такой сценарий. Но я все-таки рассматриваю пока что на рост. Может быть, еще цена здесь останется в этом диапазоне, потому что у нас вроде бы намечается какой-то альт-сезон. Вот то же самое по АДИ мы видим, да, вроде бы поджимается, там 42 если пробивает, идем дальше. Пока что вот идет также такая сборка, но в целом смотрится она достаточно сильно. То есть там нормальная капитализация, большая, большие объемы торгуются в дне, поэтому есть... Вероятность того, что цена еще дальше пойдет. Что у нас по BNB? BNB пока что там ситуация, ну и с SEC, то есть открыли на главу Binance там дело. Поэтому здесь я бы, ребята, очень внимательно любая там какая-то реакция на новость, видите, сразу может быть или вниз, или куда-то вверх. То есть внимательно, хотя видите тоже собирается какая -то тут позиция. И возможно после выхода с этого такого набора с боковика, то есть выше там 335-350 возможно даже, оно пойдет дальше. То есть пока что мы видим просто консолидацию в боковике. Что у нас по доту? Дот, кстати ребята отлично была точка 5.7, мы ее отмечали. Теперь ожидаем, ну тут есть еще зона 6.65 как бы вот она. Если так посмотреть. Она не очень сильная, потому что не было прям сильных движений. Я взял все-таки верхнюю вот эту, откуда было снижение сильнее. Сильнейшее, да, там 7.2-7.5, я думаю, вот это будет первой целью. Но, возможно, даже пойдем на 9.5-11 долларов. Это вот тоже такое, ближайшая такая цель. Так, EOS, EOS, EOS. Также набор выше 1.2, видите, вот пока никак не может закрепиться. В случае пробоя с закреплением идем там 1.5-1.9. Вот это будет цель. Но смотрится очень красиво. То есть такой набор с, э, с выкупом постоянным. Да? Любое падение, видите, выкупается сразу. Плюс такой вот набор позиций. Огромнейший здесь происходил. Мы можем даже вот недельный график посмотреть. Смотрите просто. Огромнейший набор, но сильнейший уровень в зоне там, 2 доллара находится. Я думаю, что как раз туда где-то должны дойти. Плюс-минус. Вот это 1.9, 2 доллара. Эфир, кстати. Эфир, ребята, прошел этот уровень верхний, вот, который был вот здесь. Мы также рассматривали его на лонг выше 1662, вот точка неплохая была. Пошло, сейчас цель 2.0.28, это первая цель, вот эта вот часть. И я думаю, что все-таки пойдем, наверное, дальше, Зона 300, 2300-2400, вот это вот такая цель будет сейчас такого набора. Хотя, возможно, и попадет и выше, но это ближайшая такая у нас локальная цель. Значит, что лайткоин, лайткоин у нас халвинг будет. В августе месяце, если не ошибаюсь, думаю, до Халлинга еще мы что-то покажем. Цель где-то 120-140 долларов плюс-минус. Здесь сейчас уже заходить, конечно, такое себе. Ну, большой просто стоп будет, да, и непонятно тут пойдет дальше с таким потенциалом. То есть поэтому посмотрим, как он будет себя чувствовать. Лайт, ну, пока выглядит очень сильно. То есть видите, резкое падение, такая V-образная формация. Думаю, что сходит на перехай. Ну, брать сейчас очень уже так опасно. По S&P, все-таки S&P показал, помните, мы говорили, я думал, что скорее всего пойдет наверх. Так и было. И сейчас подошли к зоне 470, там 4.200, вот эта зона уровня. Если сумеет пробить, а скорее всего так и будет. Ну, хотя, может еще он в этом диапазоне походить. Видите, вот тут сбор какой-то идет. То, если пробивает, идем сразу, думаю, там на 4.300, потом 4.600, ну и 4.800. Это вот ближайшие, ну S&P конечно не как биток, быстро не будет этого движения, потому что там триллионы, не так просто это все вынести. Очень кстати красиво сейчас, ребята, стоит Салана. Я вам скажу, вот это 20 долларов, можно попробовать даже взять и там со стопом за вот эту вот консолидацию, видите, вот 19.05, очень круто. И цель 26, там, я думаю, 28 долларов должны сходить. Очень классно здесь консолидируется. Даже если не пойдет, тут вот очень коротенький стоп. Но вообще сделка очень прикольная. По трону. Трон, видите, туда-сюда. Там тоже по Джастину Сану есть моменты. лаватрона, трона, разный там, что он хобби, там пытается продать, там, часть и так далее. То есть есть у него там тоже свои нюансы с троном. Видите, вот это все, вот, тоже как на BNB. Я думаю, 0.07, вот там уже нужно смотреть, хотя видите, любое может быть просто внезапное падение с какой-то точки, тут очень внимательно. Хотя вроде бы сейчас уже неплохо, вот даже здесь уровень есть, 0.064,5. Можно отсюда тоже рассмотреть со стопом, главное, чтобы не было такого резкого движения, не было сквиза стопа. Что дальше у нас? Люман, ну Люман, конечно, шикарно вышел вот выше уровня 0.1 откат не сделал до уровня, тут отстал, и я думаю, что теперь мы должны ожидать где-то 0.12.8, там 0.14, вот, вот это вот диапазон, куда будет стремиться цена, возможно даже и выше пойдет, то есть здесь вот, может даже и вот сюда 0.16 достать, может, это такие пока локальные цели по люману э, Ripple, Ripple, кстати, ребятки, кто там даже досиделся, дождался, э, очень круто сейчас показывает себя. То есть вот мы дошли до уровня, но пока не смогли пробить. То есть не могли закрепиться, не смогли выше там 0.54, 0.55. Видите, откат, ну конечно, он много прошел, но очень круто. Вот здесь вот была была точка хорошая. И значит, сейчас если пойдет, то идем на 0.9. Там следующая цель 0.9 по нему. Вот, можем здесь посмотреть. Вот эта цель будет роста и вот эта консолидация очень большая, думаю, что должен пойти, но нужно еще смотреть, как будет закрываться неделя, если уже брать там долго срок. И теза, значит, Теза тоже рисует красиво, ребят, смотрите. 1.04 1, плюс-минус, да, вот хороший уровень, это как по Солане. То есть вот Солана и Тезос я бы выделил два основных таких, две основных монеты, потому что очень тут красиво стоит и небольшой риск получается и потенциал, вот будет 1.5. Вот сюда вот, я думаю, может даже 1.9, вот эта вот точка. То есть мы посмотрим на недельный график еще. Ну да, неделька, кстати, было снижение, там пробили уже линию исходящего тренда, как бы ее там не рисовать, все равно пробили. Вот консолидация уже сколько раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 недель уже 2.5 месяца стоит вот в этом диапазоне, да, был такой резкий провал еще последний. Думаю, что все равно мы должны куда-то выйти хотя бы там локально, локально вырасти там на процентов 50-70. Вот такой у нас обзорчик, ребятки, задавайте свои вопросы. Если есть, кто хочет регистрироваться в компании Markets Welcome, то есть здесь есть и фьючерсы, и крипта, и акции, видите 577 инструментов разных, поэтому все в одном терминале, с одного счета. Поэтому, ребят, ну удобно, прикольно, я считаю, и надежно. Это вот самое важное. То есть никаких пока вопросов в компании не было, меня, если вы знаете, я всегда говорю, если бы что-то было, я бы сказал бы. Поэтому мы общаемся здесь. С менеджерами и пока никаких вопросов, там проблем не было с выводом, с водом и так далее. Поэтому, кто хочет, можете регистрироваться по ссылке ниже, получать бонусы и, ребята, обязательно солдайтесь с риском. Если где-то что-то хотите брать, берите обязательно со стопами. Если долгосрочно, то просто берите тоже с умом, но, конечно, сейчас, когда цена, понятно, если мы сейчас посмотрим, у нас цена была 9 долларов, а сейчас 90 центов, там, минус получается 90%, процентов, конечно, что такие же цены можно покупать на долгосрок, Тоже минус 90, даже если еще упадет, то как бы там на восстановление это будет быстро. Вы же не покупаете там, не знаю, там по 5 долларов, и оно потом идет на 1 доллар, тогда, конечно, долго, но все равно я всегда придерживаюсь того правила, что не надо брать сразу на все, частями, потом можно, если что там пойдет ниже, докупать. И, кстати, я еще хотел посмотреть вот евро-доллар, тоже вижу, начиная там 1.09 уже. Кстати, прикольно, прикольно евро-доллар 1.09, то есть евро понемножечку восстанавливается, восстанавливается в, своем, в, своей, в, своей, в своей цене. И вот так вот, ребят, поэтому увидимся с вами на следующей неделе. Надеюсь, что было полезно да, и думаю, что мы увидим какой-то счастлив сезон в любом случае, думаю, ближайший месяц-два. Увидим альтсезон, какой-то рост, а потом посмотрим. Потом думаю, еще какое-то снижение будет, такое затяжное, типа там на 3, на, на, на 2, на 3, на 4 месяца. И потом уже может быть такой долгосрочный рост, которого все ждут там, на 100, на 200, посмотрим, как это будет. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения и прибыльных сделок. Всем пока.